Телеки, Синь, и Щитвер. Лара. Да? Я Корианка. Унурату очень высокого мнения о тебе. Это я провела всех в древние казармы, когда похитили Эцли. Ты тогда очень помогла. У нас с тобой общее дело. А, понятно. Твои татуировки, ты... Да, я из Куачики. Но это словно из прошлой жизни. До Амару. Тогда мы боролись за что-то совсем иное. Но в угоду своим жрецам он распустил мой орден. И осталась только я. Но я дала клятву. Никогда не отступать. Так что теперь я ношу цвета повстанцев. Мой долг — служить царице Унурату. Я наслышана о воинах Куачики. В историческом плане. Это большая честь. Благодарю. Ты говорила об императоре Синчи Да, это первый император Пайтити. Предок Унурату. Он создал это все. Все, что мы видим, трогаем, чувствуем. Все, за что мы боремся. Я первый раз слышу про этот щит а... Щит вершителя эпохи. Он нужен восстание, чтобы доказать, что именно Унурату должна привести Пайтити к новой эпохе. На щите выигрыван обряд посвящения. Он подтвердит, что царица Унурату – следующий вершитель эпохи, и наша судьба в ее руках, а не в руках ложного бога Амару. И где этот щит? Спрятан глубоко в горе, по ту сторону пути Хуракана. Путь Хуракана? Это испытание для тех, кто хочет отыскать щит. Его пытались достать? Этим я и занималась, когда цели схватили. К сожалению, мне пришлось изменить планы. После его спасения сектанты узнали о наших замыслах, и... Сейчас я готовлю наших воинов, и с щитом придется подождать. Только боюсь, если ждать слишком долго, Амару добудет его и опровергнет притязание Унурату. Если Амару получит щит, он сможет обманом сплотить вокруг себя Пайтити и объявить себя новым вершителем эпохи. Он преобразит мир, как захочет. Да. Этому не бывать. Я надеялась это услышать. Рядом с Учу стоит мой друг. Его зовут Иона. Если что найду, свяжу с ним. Я буду рядом с ним. Спасибо, Лара. Снова схватили мятежников? Ишик, может, ты поможешь? Я отправил пятерых, чтобы они выкрали оружие для мятежников у секты Кукулькана, но план провалился. Раньше я бы сам повел их, но сейчас я не могу сражаться и даже бегать сразу, кашляю кровью. Но я хитроумен, точнее, был таким до сегодня. Моих друзей схватили и подвесили на столбах в Нижней деревне в назидании остальным. Они будут там висеть, пока не умрут. Я этого не допущу. Да, в одежде Змеиного Стража ты сможешь освободить всех четверых, и тебя они узнают Четыре? Ты сказал, на задании было пятеро Было, их вел Калкуи, но когда всех схватили, его не было Никто его не видел, наверное, он мертв Сделаю, что смогу Лучевая булава отлита из меди. В булаву вделано лезвие топора. Грозное оружие. Секта наверняка торжествует. с Учу разговаривали, Сину. Учу, что тебя беспокоит? День коронации Этсли приближается. Скоро он станет мужчиной и начнет свой путь становления королем Пайтити. Этот день обещает быть просто чудесным. Мы сражаемся с Самару его сектантами в надежде на этот день. Иногда нам всем нужно вспомнить, за что мы сражаемся. Я могу чем-нибудь помочь? Когда отец Этсли Сайри погиб, Унурату оказал мне большую честь, попросив взять на себя его обязанности. Одна из них — собрать три священных предмета для церемонии, но... Но столько всего происходит, что ты этому не рад. Что за предметы? Это амулет спасителя, лук победителя и рок короля. Каждый предмет несет в себе благословение бряков. Скажи, что нужно, я сделаю, что смогу. Я уже отправил людей за амулетом и луком. Но если бы ты могла найти Кабила, ремесленника и забрать у него рок короля, мы были бы тебе очень признательны. С ним нелегко. Я отправил к нему уже двоих, и ничего. Вдруг ты и сможешь? Поговори с его женой. Думаю, я с этим справлюсь. Будь осторожна. У Кобила тяжелый характер. Но его жена Абра как-то с ним справляется. Я пиксался, Папа, иди сюда. Это Ишик. Что тебе надо? У нас сейчас нет времени на восстание у Нурату. Ты Кабил? Учу прислал меня за Рогом. Рогом короля? Возвестить начало будущего? Ха. Можешь взглянуть, что это будущее сделало с моим настоящим. Уходи. Сектанты узнали, что мой папа делал рог. В наказание они отравили наши пассивы. И мама заболела. Мой брат Куали пошел на рынок, чтобы достать целебных трав. Но не вернулся. Это ужасно. Давай я попробую отыскать твоего брата и достать нужные травы. Спасибо. Знаешь, что случилось с Куали? Нет? А что случилось? Прости. О, ишик, чем я могу помочь? Я ищу Куали, сына Кабила. Бедный мальчик. Чемали, прислужник Кукулькана, держит его в клетке на рынке. Он ждет, когда придет Ахау и накажет мальчика. Спасибо. Удачи, Ишик. В этом сложно разобраться. Люди поселились между двух рек. Они были не одни. Однако эти чужаки не казались опасными. Mm. <laughs> Обитатели ант в течение нескольких тысяч лет доводили до совершенства искусства ткачества. И великолепный пример тому — этот чуспас. Такие сумки, предназначенные для переноски листьев коки, обычно ткали из шерсти ламы или альпаки. Очевидно, что этот чуспас сделан опытным мастером. Красота! Как и предсказало пророчество, после столба огня в ночи, после разрушения наших храмов, после плачущей женщины и двухголового человека со стороны восходящего солнца появились странные воины на больших оленях. Они убили слабых вождей и захватили земли и людей. Какой опасный преступник, рыночный вор. Сегодня он ворует, а завтра может убить. Как-то через черт, ты не думаешь? Хочешь знать, что я думаю? Я думаю, надо взять и утопить этих крысёнышей. Всех до одного, особенно Юмила. Да, его отец змеиный Страж, но он-то нет. Ахау. ху я Это все моя вина. давай. Эй, привет. Эй, ты Ишик? Чужестранка, странка, Да. Да. Приятно познакомиться. Здорово! Меня зовут Емил. Во что играете, мальчики? Мы не играем. Мой отец жрец змеиных стражей. Я взял его церемониальный нож, чтобы показать друзьям. И это заметил Чемали страж. Чемали знал, что отец будет в ярости, когда не найдет ножа, и забросил его туда. А нож там застрял. О, я попробую помочь. О, правда? Спасибо. Спасибо, Ишик. Пожалуйста. Эй, погоди минутку. Взрослые все время прогоняют нас. Но ты помогла. Что тебе надо? Я поговорю, чего ты хочешь, Шишик. В смысле, чем мы можем отплатить тебе за помощь? Я хочу помочь Куале. Слишком поздно. Его приговорили к смерти. Ничего не поделаешь. И Чемали страж тебя ненавидит. Чимали погонится за вами, если его подразнить. Что? Если он покинет пост, я смогу помочь Куале. Да, мне нравится. О, скажешь Куале, что мы ждем его в пещере. Он поймет. Там его не найдут. Конечно. Идем. Аста, Райми, со мной. Самин, прикрой нас. Встретимся в пещере. Отойди, Ишик. Мы сейчас все устроим. Чимали, ты трус! Ты сдохнешь рабом! Иди сюда и отведай моего ножа! <связь> да! И ламь их какашек! Бежим, бежим! Творишка будет наказан. Прошу. Это просто травы. Умоляю, я трав... Троп... Твой брат рассказал о твоей беде. Стой, а ты кто? Я так, кто хочет помочь. Я не хотел, чтобы так произошло. Я просто хотел, чтобы мама поправилась. А где травы? Дай их мне. Я вылечу твою маму. Беги, твои друзья ждут тебя в пещере. Спасибо. Вот они. Я побегу как можно быстрее. Что вы с друзьями делали у забора Я же сказал, убирайся. Куали свободен, а у меня есть трава для твоей жены. Правда? Ты пришла вылечить ее или обменять их на рок-короля? Вот, это тебе поможет. Боги с тобой, Шик. Кабил, перестань быть засранцем. Отдай ей рок, вот во славу будущего короля. Спасибо за все, что сделала. Спасибо. <звы> Ушла последняя, вернулась первая. И он и не врал насчет тебя. Рок короля, как просил. Были проблемы с Кабилом. Ты был прав насчет его жены. Она знает, как до него достучаться. Спасибо тебе. Конечно. Учу, что это значит, ушла последняя, вернулась первая? Люди, которых я послал за остальными вещами. Прошло три дня, но никто еще не вернулся. Ты думаешь, что-то случилось? Я больше всего волнуюсь за Квенти. Он молод, любит рисковать. Прыгает у воду, не зная глубоко ли там. Я видел таких. Иона. Иона прав. Это точно про Квенти. Не надо было посылать туда Квенти. Хм. А где это? старый резервуар. Там спрятаны останки манка от сектантов. Кто такой Манко? Манко был фермером, который спас предков Сайри и Амару из Куска много лет назад. Его зовут Спаситель Народа. Для коронации нужен его амулет. Зачем Манка спрятали? Последователи Манка называли себя Орденом Спасителя Народа. Этот Орден поднял восстание. Когда секта Кукулькана захватила власть, то хотела уничтожить Орден. Манка сокрыли в надежном месте и оберегали, но со временем Орден пришел в упадок, и это место было забыто. Если хочешь, я поищу Квенти. Ты уже много сделала. Вернуть нам рог короля было очень благородно. Мне несложно. Может, Квенти покажет мне лучшие места, где можно броситься в воду? Не обнадеживай его. В резервуар можно попасть через пещеру над белым деревом. Иди по тропе, она тебя приведет.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 Понятно. Диалект вроде знакомый, но что-то тут не так. Весь день на него пялись, но никак не пойму, что написано. Что ты делаешь? Я пытаюсь прочитать эту тупую фреску. Авиль, будь вежливей. Прости, Ахау. Я не хочу оскорбить Кукулькана. Я изучаю фрески, чтобы стать Змеиным Стражем, как мой отец. Уверена, он тобой очень гордится. Но что если я не понимаю, чему они должны меня научить? Может, я помогу тебе? Как думаешь, твой отец будет против? Правда мою? Дитя, я уверена, твой отец был бы рад узнать, что Ахау помогает тебе. Отлично! Часть первой фрески я поняла. Это вода. Ну, что-то насчет воды, кажется. А остальные я еще не смотрела. Давай я схожу, изучу все эти фрески, а когда вернусь, мы их с тобой обсудим. Буду тут. Кстати, я Лара. Авель. Учу сказал, что вход в резервуар в пещере над белым деревом. Доминг схватил Унурату. А пленные бунтовщики, их же показательно казнят. Боже, какой ужас! Oh, <sighs> my <sighs> и вход Распространение болезни удалось сдержать, и вскоре мы узнали, что Лопос приходил и ушел. Некоторые заподозрили предательство, а другие беспокоились за его жизнь. У нас был только один вариант оставаться в городе. Доводов в пользу этого было два: либо мы будем готовы, когда лопос придет в себя и вернет артефакт, либо здесь будет идеальная точка для продолжения поисков. Мы заключили договор с царем, мы станем его телохранителями, его врачами и священниками. никто не бывал должно быть это то самое место возможно это чучело царя народа возможно секта кукулькана украла его чтобы жители пойти те ему не поклонялись или же он получил его в качестве платы за защиту. Останки спасителя народа увезены в неизвестном направлении. Нам сообщили, что сектанты крадут различные объекты и артефакты, чтобы держать жителей в повиновении. Мы не допустим, чтобы тоже произошло исманка. Место упокоения Манко Подозрительное место Тут видно, как в усыпальницу кладут погребальных кукол, горшки, ткани. Это не просто тайное убежище. Это гробница самого Ордена. Когда резервуар заделали, членов Ордена оставили внутри, как стражей. Столько костей. Они пожертвовали собой, чтобы сохранить тайну. Этот рычаг поднимет уровень воды. Привет, Манку. Так, где же амулет? Так, надо вернуть это Уча. Сквозь стену сочится свет. Наверное, там есть еще запечатанный проход. Нет места. Ничего не могу взять. О, Лара. Квенти недавно вернулся. Потрёпанный, но живой. Рад, что и ты в порядке. Да, в резервуаре опасно. Я рада, что Квенти вернулся. Но амулет спасителя он, к сожалению, не принес. Это амулет спасителя? Что? Лара, ты нашла его? Невероятно. Вот. Я так тебе благодарен. Когда Зан достанет лук победителя, мы воздадим честь всем, кто помог вернуть артефакты. И тебе, если ты придешь. Я приду.